что такое божественная энергия могу рассказать вам еще раз однажды когда-то очень давно занимаясь длительным периодом эзотерическими практиками я вошел в состояние, это было состояние, которое выглядело так. В какой-то момент почувствовалась и увиделась прямо с закрытыми глазами, отсеклось вот восприятие себя, где я нахожусь, что я думаю, о чем я думаю, кто я. Все это исчезло в какой-то момент. И произошло ощущение, как будто бесконечные, бесконечные золотые волны. Я золотые волны бесконечные, вокруг огромное количество вот этих золотых волн. И в сознании, и в чувствах было такое ощущение, как будто это бесконечная защищенность, бесконечная вечная, бесконечная неторопливая, бесконечно радостная, бесконечная, чувственная, бесконечная любвиобильная, бесконечно защищенная и бесконечно бесконечное. Вот такое состояние было. Потом, когда я пришел в нормальное состояние, то я понял, что наше сознание, наша э, душа, она связана именно с вот этим веществом. Вот этим веществом бесконечного радостного, бесконечного, любящего, бесконечного, защищенного, ни о чем не думающего вещества. Когда я пришел в себя, то у меня со временем сформировался стресс. Почему? Потому что начали появляться мысли, что мир, в котором мы проживаем, и с его перерождением и всем остальным, это бесконечные элементы,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 Потому что появлялось бы ощущение бессмысленности. Именно поэтому человеку не дают возможности прикасаться к божественному. Но, в общем-то, теперь мы понимаем, поэтому я все время говорю, да не нужно относиться так серьезно к своей жизни. В жизни важны чувства, об этом я тоже говорю, потому что чувства связаны с душой, и это то, что контачит. С нами происходит не то, что мы думаем и хотим, с нами происходит то, что мы чувствуем чувствуем страдания получаем страдания чувствуем радость радость привлекаем так мир устроен